Подпишись на канал на ютубе Я зажгу с негритянкой на кубе. Так, ну с оружием мы теперь хотя бы повоевать сможем, ребята В чем не самым худшим, я импишка, вон тут кто-то уже ходит Вот он пацан, давай, танцуй, сука! Танцуй, сука, танцуй, танцуй, сука Танцуй, сука Ха-ха-ха, танцевал свое Блин, вот в этом доме по-любому какая-нибудь падла на втором этаже засела кто сидит. Сейчас кто-нибудь сидит, посмотрим. Опаньки, здравствуйте домовенок, Кузя, здравствуйте. Фух, разложен. Блять, он спрыгнул. Спрыгнул, иду. все, иду, иду к тебе, иду к тебе. Меня Всё, пизда мне. Вижу его, вижу, сейчас положу. Ссор. Сука, ложись! Блять, блять, ты пидор! Я немножко не успел, братан, прости. Вот так. Все все вот. Тот, чуваки, не так, вижу одно тело за окном на НВ. Положил его. В жопу стрельнул. Блин, он еще живой? Сейчас его поднимут. А, не, все, он уехал, он уехал. Минус один. Вижу одного на крыше. Я ковбой! Положил его с револьвера. Ребят, добейте кто-нибудь, я его уже не добью с револьвера никак. Так, слышь, что-то? Мотоцикл это. Мотоцикл, да. Работаем, работаем, работаем, работаем по ним, работаем. На, сука! Одного вырубил на ходу. Так, иду добивать. Добиваю. Он там? Ползет прямо на 285, видно его. Понял, сейчас добью. Вижу его. Все, минус. Так, а дружане его где? Дружан его остановился или засал и уехал? Скорее всего, да. Вообще никого. Паш, ты видишь кого-нибудь? Одного точно вижу. Так, все, вижу, Надо вижу, два. заметил. Бежит в сторону С. С е на С. Работаю по нему. Впитывай. Давай, давай. Впитывай. Все, все, упал, упал. Добиваю. Добивай. Ну давай уже, ну ты сука живучая! Пиздец, все, добил. Так, баги у нас тут какой-то стоит на Е подозрительно. Не могу понять, заспауненный или с людьми. Где? На Е. Все, вышел человек от удар. Работаю по человеку. Впитывает. стреляешь? Да-да-я-я-я. Я работаю по человеку на Е. Ты вижу, где. Сел в тачку, едет. Едет. Бля, ты давай. Все, вырывал его на ходу. Ну все, я думаю, ему уже конец настал. Прощай, братан. Никуда он же не денется, полюбался. Я их Все, добил. Даже да вы че, куда двоем-то, пацаны? Ребят, ну вы че? Так, один за углом, я пойду его, наверное, нагну Я его зараж, короче. Я его зараж. Зайдите меня, поднимите. Да погоди, да я разберусь деем! Все, готов иду поднимать. Вокруг хаты еще бегает один, чуваки. Блять, я его вижу, вижу в дверях, в дверях, ребят, на НВ, на НВ. Добейте его, ребят, он впитал от меня, добейте его, кто-нибудь. Какого хуя, ты пёк, блять. Убили? Дорожку. Отлично, отлично. А Все, я? иду поднимать. Поднимай, я... поднимаю. поднимаю. Ух, ёб твою мать. Машина едет, ребят. Прям, Прям к нам. Прям, Прям к нам тачка едет. Тачка вазик, вазик. Да. Дома поехал, пока. К домам? Остановился. На СЕ, вижу, Блин. вижу. Сколько их там? там дошли. Да, там еще кто-то сидит в нем. Ёб твою мать. Надрашить. Так, я в доме. Здесь бим везде. Растелось. Я на второй этаж поднимаюсь сразу. Может он, пусть я здесь, я на втором. Так, тут пидор под лестницей. Все. Все готовы. Блин, у вас там весь я весь экшен просрал. Опа, опа, нихрена, экшен пришел ко мне. Так, по мне работают. Я живой пока. Так, либо с домов, либо откуда-то слева. Не могу понять откуда. Где они, сука? Где вы, падлы? Вижу, слева на Е. Слева на Е, парень меня выцеливает. Ну-ка, сейчас ему свинец в задницу. Свинец Е в задницу! Все лежит, все готов, готов минус. Что-то мясо какое-то вообще пацаны. Идемте, может на ход. Да, давайте валить, давайте валить. Так, стоп, я вижу тело, Жалит. тело на н, тело. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас положу, сейчас положу, положу, положу. положу. Все положил. Валим, валим, валим, валим, валим. Так, я около зоны, за деревом пока. Кость, ты успеешь там? Ну ладно. Так, у меня тело да. это улетело, которое я там положил. Побежали? Да, давайте выбираемся, да. выбираемся. Погнали. Ой-ой-ой, нет, не погнали. У вас <laughs> она... нахрен, да? ребят, я в бункере пока. Где они? Наверху, блядь. Наверху над бункером, На Над деревом. Дерево, дерево. Над деревом, над бункером. б вашу мать, ребят. Я никого пока не вижу. Выхода. Дерево напротив выхода. Так, дерево напротив выхода. Я пока никого не вижу. Не вижу. Да дерево, вижу, напротив... вижу. Все, вижу, ровно. вижу, вижу, вижу. Положил одного. Один лежит. Напротив выхода один лежит. Сейчас добью. Да давай уже, еврей. Чебы они такие живучие, блин, стали. Все, один минус. Надо валить, ребят. Так, там в домах точно кто-то есть, братва. На той стороне вход. Так, там тело, там тело, там тело за домом. Так, ребят, я, наверное, обойду справа их. Справа обхожу, спускайся вниз. Да, спали лево. Да я же направо ушел, ты че? Так, тут справа еще один. Работаю по нему. Твою мать, а косоглазый вьетнамец, вообще ни хрена не попал. Такс. А ну куда? рус живи, рус, живи! Ну еп твою мать, ну вы че же меня одного-то опять оставили, братва? Так, я попробую справа обойти домой. Куда вы все улетели-то? Вот как я теперь? Угу. Как я ну, теперь вот я один. Так, один в дом зашел, видел. Да, один меня лутает. Они... Может, ебать, Тебя лутает? Блять, я не Что? вижу ни хрена отсюда снизу. <laughs> я уже на бум стреляю. <laughs> Блять, еще зона прилетела, на Ёшкин кот. Его? Сука. Выдавлен меня к ним. Так, все, я, я к ним рашу, потому что уже похрен. В любом случае уже, я думаю, конец. В доме Заходим один был. Тебе. Вижу, Давай. вижу. На сука! <с> так, забрал я еще с одного. С... Где еще один? Справа. Где справа? Где? Блять! Слишком быстро меня снял, сука. Вот же гей, а. Пятое место. Ой, ну его хотя бы убили, лол. <с> так, один любитель анусов на В. Один, давайте лутаемся быстро и к нему бежим убивать. Так, дайте оружие, дайте мне любое, оружие, любое, любое. Блин, спасибо тебе большое, конечно, игра, мне дали серп. Так, я иду яйца ему отрезать серпом за коммунизм. Паш, смотри, это дом, я иду в соседний. Мне кажется, он в соседнем доме. Блин, я надеюсь, у них оружие там не успел подобрать к этому времени. Так, где он? Где ты? Он здесь, он здесь, у него нет оружия, он меня руками пиздит. Так, я, я ему серпом яйца отрезаю. Он выбежал, выбежал из дома. Блин, вот Форест ганта то сраный. Я вообще его догнать не могу, ни хрена. Он к тачке бежит. Твою мать, но сейчас сядь в тачку и меня собьет, чуваки. Сел в тачку. Так, а все, не, не, не, не, без вариантов сел. надо сваливать. Блин, главное, чтобы он сейчас. Надеюсь, он засал и меня не собьет. Так, все, он свалил. Свалил. <laughs> Блин, лох, я с серпом, а он свалил. Ай, бля! О -о -о. Ай, бля, бля, бля, бля. По мне жмаляют, я не понимаю, откуда. Давай. Я сваливаю, сваливаю. Чуваки, я воду прыгаю. Все, я воду прыгаю, иначе меня снимут. Ну, Доживите, да? сейчас я доплыву, пацаны, вы чё? Со вторых домов. Сука, Паша, минус. Ой, блядь, давай, давай. Блять, давай тихо, давай, минус, да вы чё, чуваки, ну чё вы делаете? Опять меня одного хотите оставить, или чё? Ой, блядь. Да, <с elkaar> ну, блин, ну все, охренительно поиграли, охрененно просто. Интересно, сколько я в этот раз проживу вообще? Один, без оружия, с серпом. Так, они зашли. Чуваки, готовьтесь к моему отъезду. Арте, поставил. Ты поставил Арту, поставил, их двое. Все, нет, это без вариантов. Это без вариантов. 20 патронов. Все, ну пиздец. Руслан, спасибо. Давай, я на всех парах тебе лечу. Давай, Рус, я вас верю, братва, вы сможете. Без нас вы сможете. Вы справитесь ты, черт твою мать! Ты только долбанный, что ты творишь? Давай, блин, не, ну все, Паша, пал. Паша давай, минус. Все, не, без вариантов. Не, ну русло он пал. Все, вали, вали, вали, ]ái. вали. Вали. Сука, все. Блядь, абсолютно все, Все, нахуй. Сука! Отчаянный уровень 10-50, блядь. Они где тут бегают? Ай, бля, бля, бля, бля, меня с лестницы вырубили. С лестницы в нашем доме, Паш. Блин, они меня почти добили. Кто-нибудь! Кто-нибудь поднимите, ребят! Умоляю, три обеду. человека, три человека, но ну, поднимите, меня кто-нибудь один политик их, меня кто-нибудь, пожалуйста, две секунды до отъезда, пожалуйста, кто-нибудь, пожалуйста. А -а -а -а. О, респект жесткий. Я понял, понял, понял. Давайте полить, полить, полить, поднимай. Есть аптечки, ребят. У меня пять бинтов. Да, вытаю. Блин. Рус, сваливай, туда, сваливай, сваливай. Я пытаюсь. Давай, убивай, убивай, убивай. Так, один-один на лестнице. Давайте, поднимайте Руса, ребят, поднимайте руса. Поднимайте руса. Блин, он, он, он по мне работает. Сейчас ну, буду убей, прикрывать. Не да, не да. Буду прикрывать, давай, я его не убью, ни хрена, что я а то не пойду. Под бы. Да есть, есть подавление. Давай, давай, давай, давай, давай. Поднимай. Поднял? Что, надо? Надо, надо врываться, врывайтесь. Ща, погодите. Блин, а мне нужны патроны для Ой. для дробовика. Нет, врываться с эмкой. За тебя, за тебя. Так, ладно, похорон. Я не вижу ничего. Все, я иду, иду, иду. Все положены. Положенные? Вы уже всех положили что ли? Все вынесли. Батки. Ну можем отъехать, да, от зоны, да. можем отъехать. Ну вообще первая зона там чуть-чуть совсем дамажит-то. то Нужна тачка в любом случае, надо искать машину, пацаны. Есть тачка. Есть тачка. тачка. Так, пацаны, нашли тачку, давайте собираемся быстро, давайте хэнд быстро, быстро, быстро, все, все, все, Ой, погнали, о, погнали, о, погнали, о. погнали, погнали, погнали. Ну, пацаны, это отъезд, я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. <laughs> Минус. Так, тихо, на очереди. Минус. Пока, Паш. Ну все, я один опять. Мечта. Топливо закончилось, пацаны. Сейчас, сейчас, Перед мостом топливо. ё мать да, Мечта катка. Че, я плыву, что еще делать? Я попробую доплыть. Давай, давай, братан, подожми, ну. Давай, давай, давай, Блин, че он не бежит? Беги, сука! <свят> Блин, меня сейчас могут просто с одного тычка убить. Так, все, захилился как мог. Аптечек нет, ни хрена нет. Двигаюсь. двигаюсь, двигаюсь Блин, она меня догонит. Она догоняет меня. <свят> пацаны, она меня догоняет, сука. <свят> что это за катка, ёбнутая? Ну что это за херня, пацаны? <свят> Давай. Твою мать. Давай, нормально, уже 12. Да, блин, интересно, какое место вообще займем. Ну, останавливайся уже, ну, ⁇ б твою мать, хорош лететь. Жесть. Лечусь. 20 секунд. Тиховенько. Надо уже двигаться. Я двигаюсь, двигаюсь к зоне, да? Так, да не там кто-то ползет, там ползет, там кусос. Блин, ну давай, ну ложись, ну пожалуйста, ложись. Я хоть кого-то должен убить, они просто бегать. ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Беги, да не целься, беги! О, он отъехал, отъехал, сука! Хоть кого-то забрал, блин, ёп твою мать. Так, тихо, откуда? откуда, откуда, откуда, блин! Да твою мать! Ну ладно, хоть одного пидора забрал с собой. Так, я лодку вижу, пацаны, вижу лодку. Вообще, влетаю просто в воду. На лодке сваливаем. Так, аптечки точно нужны будут, поэтому я скидываю три штуки, берите. Погнали, погнали! Давай, давай, давай, тихо быстрее. Ух ёб твою мать, пацаны, нам такие жипеня. Так, тормози давай, быстро лечиться. Давай, здесь жестко лечимся. Так, лечимся, пацаны, запрыгиваем обратно в лодку и сваливаем нахер отсюда. Все, сажусь, погнали. Погнали, погнали, погнали. Газуй, газуй, газуй, газуй, газуй, газуй. Так, ну все, надо еще раз лечиться. Давайте останавливаемся, лечимся, начались отъедете. Так, секунду, я пока ментами. Все, погнали. Валим, валим, валим. Так, давай, давай, давай, давай, быстрее. сейчас отъедем. Да, вот здесь, вот здесь, да-да-да, тормози, тормози, тормози, тормози. Тихо, у тебя нет аптечек, но ну все, ты тогда отъедь сейчас. Тихо, тебе пиздает единогласное мнение, так что мы чё, сваливаем. Все, мы поехали, Тихон. Прощай, тихо. Ну чё, ну чё, ну ты все равно сейчас умрешь, тихо. Нам смысл тебя ждать, ты нас просто задерживаешь. Это Да, постреляй на последочек, все, пока. Ну чё, опять один кто-то останется что ли? Пока, Рус. Давай в зону, в зону, вон в зону, просто тупо в зону. Нет, слышь, я не успею. Я не успею. Сука, я не успею. Два шага до зоны не дошел. Итак, ест. Так, все, Паш, вся надежда на тебя теперь. Тачку не пробовал, брать. Главное, не выходи на ходу. Да-да-да, дай начать отъезд. Так, зона прокнул, зашибись. Вот ты в зоне. Пока нормально. Я самаджогрик. Это самоджой. Так, патроны возьми. 8 рыл, Паш, осталось. И они дерутся. Пять, пять человек, 5 человек. 4 против тебя, Паш. Так, задерживаем дыхание. Да, прицел, конечно, охуенно. Да, прицел топчик, вообще. Да, давай, он там у дерева что-то танцует. вот это красотень, вообще. Это супер скилл. Блин, как с такого прицела-то можно вынести? Второй бежит его поднимать. Зона летит, зона летит. Надо бежать, пока Беги, Беги, беги, беги, беги, давай, за тачку, беги, беги. Пока не поднимают, давай, давай, давай, давай, давай. А, а где остальные-то? Так, еще где-то наехал. Да, пока. А эти за деревом все. походу на вы отъехали уже? Блять, откуда работают они? Откуда они работают? Вижу. его. За деревом. Аккуратнее машину взорвут. Минус тачка. Двое их там, их там двое, слышь? Ложись, ложись, блять, ложись, ложись, по тебе один пук, ложись, лечись, лечись, лечись, все. О, вот это жесть вообще. Так, ну чё их двое осталось и они в зоне? А ты нет, Паш. Вон справа, вон справа, справа, справа, да, да, да, да, да. да. Блин, жесть. граната, граната. Да, граната ты че долго не докинет никогда в жизни вообще. О, они вот тебя уже кидают, не докидают. Блин, они тебя там жестко выцеливают, Паш. Аккуратно. Аккуратно. Да, блядь! Ладно, похрен. Второе место, учитывая обстоятельства, по-моему, это охуенно. Ч ⁇ -то я их не вижу вообще, Костя. Я щас, сейчас, сейчас это не а, все, вижу, вижу, вон, бегут, бегут, бегут, бегут. Ой, мажу, ой, мажу, мажу, так один впитал от меня разочек. Не, ну я хочу отсюда не сниму без вариантов. Ой-ой-ой, они меня вцеливают. Ой-ой-ой. А ты стреляешь? Нет, это кто-то здесь по мне работает, походу. Где-то прям рядом. Наверное. Иду. Иду, наверное, на... На Давай, давай. Так, а где этот ублюдок-то? Респект жесткий. Ублюдок, я его не вижу. Ой. Давай, давай, давай, давай. Ложил. Вижу, ползет. Респект жесткий. Так, только не добивай, не добивай, не добивай, не добивай. Пусть его братан приползет пока. Давай его побайтим. Еще не засыт, конечно. Вопрос, он где-нибудь здесь рядом или где-то далеко бегает. Наверное, может нет. <laughs> Терпения, что ли, не хватило. Ну ладно, давай тогда просто поищем его. У него корешок, вроде. Кар. А где он? Сидит-то интересно. А вижу его. Пан -панель, панель. Какая панелька? Какая из панелек? Ага. Так, я его не вижу отсюда, естественно, хера. А, ну и больше не надо. Вижу. Человек на СВ. На СВ? Так. Так, слышь, тут еще один. Еще один на СЕ. На С. За деревом. Слева. Работаю. Че человек слева, близко очень, Кость. Впитал от меня пару раз. О, респект. Че, давай в зону, давай там в зону. Любит, ну давай к зоне чуть поближе подойдем, Он Заныкаемся будет. и попробуем их принять. Наедите, ага. Так, ну у нас тоже едет зона, имею в виду. Нам чуть подальше надо пройти, блин, а там даже не зачем спрятаться. Ты в кого шмаляешь? За камнем на 240 240. Так. Вижу, вижу его, вижу. Впитал от меня раз, впитал от меня два. За деревом. Да, Блин, опять ты, там сука. Еще, еще, еще. Видел, я видел, еще. но он за зоной, он за зоной, он за зоной. Давай, давай, давай в зону. Будет, ну да, он ж покоцанный там. Я его два раза зазорвал. Ну, нормально, нормально, нормально. Там еще с Так, сзади никого не вижу вообще. Ну, скорее всего. Так, против нас 7 человек, слышь? И ты, сука, всех убиваешь. Я вообще ни одного человека не убил еще. Да, ты 4, я 0. Так, зона у нас в полях вообще жестких. Перед тобой, чего? Перед тобой? Где? Блин, это убийца ты уже заебал, блядь. Всех убиваешь нахер. Так, догнала нас. Догнала. Придется бежать. Где ты видишь? Я не вижу никого. Ладно, ты убивай. Ты убивай, Кость. Ты убьешь всех, а я пока вот здесь в кустах просто полежу. Я надеюсь, ты не против, я надеюсь, тебе мешать не буду особо. Молодец. Все, давай. Я стал тобой бегаю, а ты всех убиваешь. Договорились? А потом я тебе, блин, очки отсыплю. Там еще с той стороны чувак Вижу чувака. 345 Угу. Ну ты его убей, а я пока в кустах лежу, мы что вы договорились, правильно? Вот. Все нормально. Договоренность работает. Трое осталось. Трое. Гранатами кидаются, ешкин-моешкин. Так, не пошло, слышь. Надо в зону валить. тихонечку давай. Давай аккуратно. Давай в зоне ляжем просто, как дойдем. Вот. Синхронизация жесткая. Так, они, у них там шмальма между собой еще идет. О, нормально работает. Так, я, я слева пойду. Я слева давай. Я слева их обхожу. Вижу, вижу человека, вижу. Блять! Блять! Ноль убийств! Yeah. Да нет у меня одного. Нет у меня одного убийства. Я шмалял по чуваку, он, похоже, за зоной отъехал, блядь. Как так? Ты ж последнего забрал. Нет, зона последнего собрала, Я отсосал я в этой катке полностью. А, да, наверное, зона отъехала. И ну, у меня дальше... ноль, я тебе говорю, я никого. Там правда, я его... Ладно, насрать. Топ-1, ты есть топ-1. Я тебе хотя бы помогал и не отъехал.